А друзья, всем привет! Я приветствую вас на канале Easy Trading, с вами ведущий Григорий. Я работаю на фондовом рынке с 2012 года и считаю себя профессиональным инвестором. Все, что я показываю вам в видео, совершенно не означает, что вы сможете с легкостью повторить это на рынке. Потому что бывают ситуации, когда все меняется, и тогда нужны профессиональные знания. Любую стратегию вам расскажет каждый трейдер, можно объяснить всего-навсего за 20 минут. Но за этой стратегией стоят годы подготовки. И эти годы подготовки и знания, которые приобретает человек, работающий, с экономическими вещами, дают уверенность в своих действиях. Благодарю вас за то, что вы подписались. Если еще не подписались, нажимайте все необходимые кнопочки. И в своих видео я буду делиться своими соображениями и интересными идеями, и инсайтами. Естественно, у нас будут обзоры. Все как у всех. И очень много интересного если у вас будет время и вы сможете посмотреть все видео которые есть на канале то вы увидите прогресс в смекалке русская смекалка которая так ценится у нас в стране пожалуй на этом все до встречи в новых интересных видео. Счастливо!